или хуже, просто она другая. Ну, интересно, иногда надо иногда разнообразие носить. Субтитры а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 И не однажды и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо, от а самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой бывает брюзжим, трудно мог спланировать жизнь, Ломанный дурацкий режим.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 От самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня. Города из драны менять, ветры в вышине обгонять, над седой бескрайней равниной.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 Припомним все, что с нами приключалось Как ветер буренгой нас сдувал Как дверь у нас на взлете открывалась Как ты ее в полете закрывал И как чуть было водка не пропала И как чуть было не стряслась беда Когда в наш лайнер молния попала Ты помнишь, как тряхнула нас тогда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 Умению предвидеть твоему, и я не перестану удивляться. Умению предвидеть твоему. Спасибо. Смотри, мой друг, какая красота, какая грация, какие формы и изгибы просто глаз Не оторвать, И не случайно столько песен и стихов авиации, Все потому, что невозможно красоту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 И нам когда-то повезло попасть в нее Поклонники не служители, И ею жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто летал уже в свое, Остался небожителем. Да потому что невозможно просто быть, перестать. Нас от других совсем нетрудно отмечать, и это здорово. Как говорил давно мой друг, кто не любил, этот не поймет. Мы будем просто во всем забыть стоять, Задравший головы, когда увидим, как взлетает и садится в самолет. Мы будем просто во всем забыть стоять, Задравши голову, Когда увидим, как над нами пролетает. Самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая мощь, и грация, какие формы и изгибы просто квас. Отвести. И не случайно столько песен и стихов, Або я А если слишком много громких слов, то ты меня прости. Совсем не дам столько песен и стихов, Або я а если слишком громких слов, то ты меня прости. на галерке. Знаете, вот перед, э, после первого отделения только тут с говорю, надо как люди хорошо так тихо сидят, просто приятно. Я, наверное, вас сглазил, потому что вот мне сейчас уже даже трудно петь, чтобы вас пере, перекричать, что ли, не знаю как. И людям, наверное, здесь тоже слушать немножко тяжеловато. Я понимаю, что сейчас придется мне эти э, просьбы к вам адресовать несколько раз, потому что они быстро забываются. В этом замечательном состоянии, я не спорю, что праздник и все хорошо. Но тем не менее, все-таки я прошу вас потише. А вот, а, ну, кстати, сейчас мы будем петь все вместе, и вы можете петь громко. Вот. Я вам опять предлагаю спеть одну из наших любимых песен того времени, она уже даже 69-го года, то есть старше э, предыдущей песни, и тоже всеми любимая, из кинофильма "Не «Непоцуль». Опять поем всем залом у нас. Первая песня получилась замечательно. я думаю, что это будет не круто.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 Говорю, птицы поют в сосняке придороженном, В ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить Земле, без друзей невозможно жить на земле, без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Спасибо, ну, чего-то вы сейчас четко стеснялись, может, слов не знать. Да, хорошо. К следующему разу подготовьтесь. А вот э, сегодня отмечает, вот, именно сегодня отмечает десятилетний юбилей Планерный клуб Решеты в, э, в Новосибирске, вот, куда я попал несколько лет назад по приглашению Владимира Владимировича, Кочкина, руководителя. Вот, Это замечательный коллектив, совершенно своеобразный, вернее, э, своеобразный неправильно, конечно, своеобразно, но она такая очень душевная, добрая аура там, в этом коллективе, в этом месте, где все это происходит. Там, э, и, и следующая песня вот посвящается как раз этому клубу, этому юбилею.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 Там ведь тоже аура Утром выйдешь в чисто поле Там приволье и раздолье Там клубника спелая И коровы смелые И прямо с раннего утра Там повсюду аура Аура, что хочется кричать «Ура!» Полетаем над землею, полюбуемся красою Воскресенье кончится, а уезжать не хочется Но тем не менее, пора. До свидания, аура До свидания, аура году за прошлым на чемпионате мы вот там как раз познакомились э, с ладой баламут и в итоге этого знакомства вот я говорю я уже сочинил 14 песен на ее стихи вот. есть мысль э, отдельный диск э, вот сейчас думаем над этим делать вот и следующая песня э, на стихи лады баламут называется она планерный сезон закрыт Ему свое время кому-то сбиваться в стаи, кому-то в дорогу, кому-то в тепло, гнезда, А мы свои крылья снимаем, в ангары ставим и едем без бескрылыми в зимние города. А мы свои крылья снимаем в ангары, ставим и едем без бескрылыми в зимние города. Пустеют поля, заметает стоянки снега. Понуро свисает колдун на своем шесте. И только глаза по привычке все смотрят в небо. Там кто-то счастливый на белом плывет крестен. И только глаза по привычке все смотрят в небо. Там кто-то счастливый на белом плывет крестен. Каков ты наш крест, фюзеляж и распятие крыльев, И нам не отречься религии не сменить. В минуты падения, отчаяния и бессилия Нам солнце лучом путеводную спустит нить. В минуты Потеря, падения, отчаяния и бесилен. Нам солнце лучом путеводную спустит нить. Всему свое время вернуться обратно в стаи. Отдают сердца ли доходом пойдет река, и мы возвратившись. Крылатыми снова станем И будем нырять в эти мягкие облака И мы, возвратившись с крылатыми, снова станем И будем нырять в эти мягкие облака И будем нырять в эти мягкие облака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 Приходит день, у каждого он свой, И мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой, Мы все с небес спускаемся на землю. Спасибо. Павлока? Везет меня в тебе, Павлоград, Павлоград. И благодарен я судьбе, что в рот несет меня в тебе. I'm not gonna.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 мы с ним опять все сделали на пять Мы снова отработали красиво Пусть это все давно уже прошло Я представляю часто и поныне На эшелоне солнце бьет в стекло И в вчетвером мы вновь в одной кабине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 I Если вдруг у вас в пути пропал багаж, Вместо Крыма вы попали на Балгаш, Если край никто не знаешь, Никогда не прогадаешь, Если свалишь всю еду на экипаж. Если край никто не знаешь, Никогда не прогадаешь, Не стесняйся, все вали на экипаж. Любой возьмите случай налога, например, на Сочи сильный снегопад, Ашхабад не принимает, Волгоград не заправляет и во всем обычно летчик виноват. Ашхабад не принимает, Волгоград не заправляет и во всем, ну конечно же летчик виноват. Кто-то вечно что-то делает не так. Процветает в авиации борода. И вот этот самый летчик, безобразие в источник и вообще для пассажира главный враг. И вот этот самый летчик, безобразие всех источник и вообще для пассажира главный враг. Нас недавно собирали на разбор. Больше трех часов тянулся разговор А к концу второго часа Стало всем нам вдруг неясно Как мне поубивались до сих пор Мы ж не знаем, ну почти что ничего Мы ж летаем, как придется, на авось РЛ не открываем, все на свете нарушаем Безопасность не волнует никого и НПП не открываем И все на свете нарушаем Безопасность не волнует никого Лишь инспектор от беды Нас всех спасет В авиации порядок наведет, И нам отрежет по талону Чтоб скорее эталоном Стал на транспорте родной аэрофлот И нам отрежет по аталону, чтоб скорее эталоном стал на транспорте родной аэрофлот. Песня написана в 1985 году, после одного из первых разборов пошел. ба па ба да ба дам даба ба да ба па даба да ба па-ба-да-ба-па-ба, па ба да ба дам да ба дам да ба Здравствуй, друг ты мой потертый, Тут 154-й, Нашей встречи рад я как всегда. Как здоровье состояние? По полётному заданию. Нам сегодня рейс на Краснодар.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 Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как и я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьбы наши тоже, облака, приборы, привода. С одного того же года, я луги, ты с завода, помнишь, как блестели мы тогда? С одного, с тобой мы года, я за влуги ты завода, помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали и немного подустали, но тот лоск уже не возвратить, И как жаль, какое гадство, что года мое богатство, не продать нельзя, не раздарить. Как жаль, какое гадство Что года мое богатство Не продать его нельзя, не раздарить Рано на покой стремиться Порох есть, как говорится Но за половый уже не тот И красотку, проводницу Ту, что в дочке мне годится Отвезет домой второй пилот и красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот, А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло, и как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобою в жизни повезло. И как в первый раз, когда давно в пойм ⁇ судьбой крылота, нам с тобой в жизни повезло. Папа-даба-дам, папа-даба-дам, папа-даба-дам, папа-даба-дам, даба дам папа-даба-дам, папа-даба-дам, папа-даба-дам, папа-даба-дам. Я смотрю, потихонечку девушки начали зал покидать. Это говорит о том, что надо что-нибудь спеть про любовь. А вы, да? Давай, Саша, еще раз про любовь. Я заглянул в ее глаза, в ее глаза была краса.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 а мне не впрок, и не домек и не хранил, и не берег, И оказалось, так мне трудно потерять. И ветер тихо прошептал, ну что ж ты так к нему держал, Я промолчал, а что сказать, ну что сказать.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 Теперь можно пить провязан. Печали не знал я вчера еще, а нынче смеяться не хочется. Сегодня летим с не знаю чем все это кончится. В кабине будет целый день, а ждешь? Не ровотрепка и, конечно, не уют. Не любит даже образцовый экипаж. Когда работать нам спокойно не дают, мы будем предельно внимательны и грамотно примем решение. Но он все равно обязательно в работе найдет нарушение. Я после будет о разборе выступать Что мы как следует работать не хотим Что если мы и дальше будем так летать То без сомнения однажды залетим Увидит, услышит он все вокруг Да ужаса на тренированный Мы знаем, что нам он, он не враг а но тщательно замаскированный В кабине будет целый день ажиотаж А где запарка, там гарантий не дают Не застрахован от ошибок экипаж Когда в работе нам помехи создают Он грамотный летчик и знающий но кажется это не только мне, Что каждый полет с проверяющим а Оплачивать нужно бы нам вдвойне. Что каждый полет с проверяющим Оплачивать нужно бы нам вдвойне. Летчик должен летать. От себя, значит, вверх, От себя, значит, и вниз. Летчик должен летать, И притом безопасно, И это вовсе не блажь, И не то каприз. Сварщик должен варить, Кто-то должен шить танки, Если вор своровал, Сыщик должен искать, Лекарь должен лечить. Бизнесмен делать банк, техник должен технить, а летчик должен летать, И копать, не стрелять, И размазывать маслом По холсту как чтобы шедевр написать, Летчик должен летать в ясный день и вненастый, И еще по ночам. Когда хочется спать Счетчиком был, должен был посчитать. я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь упрягнет, каждый делом своим должен мол заниматься, летчик должен летать, пусть Киргор поет.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 вместе я учился Помню курса до второго Чесноков не матерился Щербаков не пил спиртного Может было разделение До сих пор Необъяснимо Но водку кушал только жены А ругался только Дима Также надо было заметить Оба парня Не курили И вокруг за тысячу метров Ох, прекрасный Обходили Жизнь курсантская все тучи, все ребром вопросом ставит. не умеешь тут научу, а не хочешь здесь заставят. Ты вздыхал, передохнуть бы, Только жизнь не позволяла, и ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление, помню, как ты отмечали Щербакову день рождения. Мне сначала было странно, даже я перекрестился Дима Водки, полстакана выпил и не покривился. Алкоголиком не стал он, только всякое бывает. И сперва не добирал он, а теперь перебирает. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресений Дима После увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женя Геннацвали, говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова, что это вы мне наврали. Это да не может быть такого, да вы же его оклеветали, но мне в ответ сказали тишину. Не стоит горячиться, скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером в пороте я бродил в тоске, в печали. И тут меня друзья позвали, и такое показали. Я ушам своим не верил, даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливал отборным матом. В жизни всякое творится И случается любое Чесноков стал материться Щермаков стал пить спиртное Вот раньше вместе соберутся Так все сидят, считают лавы, А теперь всегда нажрутся сигареткой затянутся, Так припохавненько ругнутся, А иногда и подержутся И идут гулять по бабам Порой судьба завалит крен Пугая случая А ты не бойся перемен Бывают к лучшему Не нужно думать о плохом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 В какую сторону Не будем думать о плохом В сомнениях мучиться Давай попробуем, рискнем А вдруг получится А если кто до нас не смог При чем тут мы с тобой, мы сможем, нам поможет Бог решить вопрос любой, Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться, Уверен, если мы рискнем, У нас получится.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 И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Уверен, если мы рискнем, у нас получится. Спасибо.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 за те, что вы с собой принесли. Спасибо вам за добрые слова И за мое волнение в начале, За песни, что однажды Зазвучали в моей душе.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 Спасибо вам. Еще раз всех поздравляю с праздником. Большое спасибо, что вы пришли замечательная душевная обстановка. Надеюсь, с ней все встретим. Сейчас да, сейчас после концерта, кому надо будет диски подписать, а до контируемся. Все как обещал.